Израиль! Ничего хорошо, немного. Всем привет, дорогие друзья! С вами Буйк, и сегодня я женщина. Вы меня видите вот в этом окошечке, а это значит, что сегодня будет троллинг в чат рулетки. Многим так понравившаяся рубрика, поэтому.. Ой! Surprise, motherfucker. <laughs> <laughs> François, help me s'il vous plaît. Израиль! Ну что хорошо, Нил? Говори спокойно. Я спокойно я говорю. Тебе не жарко? Тебе не жарко в этом наряде? Нет. Я когда а вижу вы? вас, мне только холодно становится. ДЕСПАСИТО ТЕРА Привет! Повешали Почем третий подбородок? О, ты парень? Очевидный, но факт. Привет! Да ничего, пока что норм, чё? Хочешь поиграть в новую игру? Какой ты красивый! Ага... На тебя похож... О, привет! О, это я удачно на шоу! О, Покажи свои два звоночка! Че, блядь? О! баный! Батюшки, смотри! Это что за хуйня, мы не? А, я полагаю, что я падаю в бабушку. Ааа! Что? Для чего? Чувак, реально прикол рвали тебя. Держи, держи так. Это вы не против, если вы в YouTube попадете? Чего? Не, подожди, я против <сорротные> отставить YouTube. Ну ладно, вы уже там. Five, one. Бог в помощь yeah. oh, oh. <laughs> а мамка знает, что вы такое смотрите сейчас? Чё? Всё что я все вашей маме расскажу. — Ты там свои клапана отрегулируй, хора не печалься, дядя. Улыбнись, давай. Давай, я растяну твою. Давай, молодец, Мама, знаешь, что ты такое? Смотришь, сейчас. А? че, барашка? Мама, знаешь, что ты такое? Смотришь сейчас? Я все, сейчас пойду к ней расскажу не понимаешь, что ли? Я сейчас все пойду ей расскажу, что ли? ЧТО? Чё ты ржешь ей? Битбокс умеешь? ЧТО ДЕЛАТЬ? Битбокс! Битбокс? Уделал. Круто. Ну ладно, давай, пока я пошел дальше. Пошел, да. Лежишь и пошел, да. Лежа пошел, нормально. Гениально это просто супер, просто максимально. Стой, стой! Приваточка, приваточка, от Саши. Давай, погнали, давай похоже. Вс! Приваточка! Давай. <связь> <Добро> стрелять, <связь> Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте ему лайк. Тем более, это видео уже снимаю целый час. Ну а также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Какие ваши идеи насчет троллинга в следующий раз? И я постараюсь это все воплотить. Так что пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. На этом все. С вами был Гурик. Всем пока-пока-пока.